Вас приветствует магазин «Спарта Экстрим Бибайк». Продолжаем говорить про аксессуары для велосипедов. И хочу вам продемонстрировать подножку для велосипедов с размером колес от 24 дюймов до 28. Подножка называется XLC r Р06». Очень компактная, удобная подножка, сделанная из алюминия. У подножки есть все необходимые крепления и болты для того, чтобы ее установить. Кроме всего, регулируется она по длине с помощью ролика, который находится внутри. Он откручивается, и вы удлиняете или делаете короче подножку. На ней также есть маленькие, не знаю, увидите ли на видео, есть такие... Показатели, насколько длинная уже стала подножка или нет. Часть э, здесь внутренняя, рифленая, очень хорошо будет держать ваш велосипед, не будет скользить. Подножка очень достойно сделана. По цене э, Цена адекватная, вариант это не самый бюджетный, но она полностью будет выполнять свои функции и будет вам долго служить. Очень удобным данный вариант является для детей и для городских велосипедов. Заходите к нам на сайт, выбирайте подножки, которые подходят под размер ваших колес, это важно, иначе... Подножка просто не удержит ваш велосипед. www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.